Ну и прошло целых где-то 15-20 секунд после последнего обзора, мне кажется, что мы делаем их слишком быстро, но меня подталкивают, я бы сказал даже заставляют, вот. намекают на то, что в обзор надо вставить хоть одну хорошую, приличную мысль о том, как же все-таки поиграть в эту прекрасную игру. Я давай выпью. Просто, Нет, понимаешь? мне походу постоянно подсказывают, что надо выпить. Ты должен Давай быть лучше, чем Блэк Сильверуфа. Вот. И Блэк Silver... Давайте а, быстренько, да, кратко да. обдумаем, что было в предыдущих двух обзорах. Первое. Это да. достаточно неплохой экшен. Нет. Даже если учесть, что народу играет всего лишь 5 на 6, 7 на 7, то есть не так уж и много, да? Но даже при этом раскладе... Экшен абсолютнейший, потому что люди воскрешаться могут сразу же после убийства. И благодаря этому они постоянно находятся в движении, в бою. Нет как таковой основной базы появления, да, респа. Так как можно захватить респ врагов, пока он захватывает твой. И все поменяет, круги своя, скажем так. Дальше. Я вообще считаю, что любой автомат лучше, чем пистолет. Давайте. Я не могу обосновать Давай. свою мысль, потому что я люблю автоматы это просто. Давай а, давайте, извините секундочку, я выпью, вот товарищи выпьем, выпьем, поддержим нашу башню алкоголизмом. Не толкайся со мной, Что это лок? Я вообще то Лок. Лок. Лок. А я лок что итоги. сказал? Эм, тут за меня сделали выбор. Я кто-то стреляю в кого-то. Как... Почему я без петуха? Петухи, петухи кончились. Петухи кончились? Блять, да что в такой большой стране, как наши петухи кончились? Почему я опять срываюсь на эти дурацкие шутки? Я не знаю. Итак, продолжаем. Мне выбрали оружие, которое мне не нравится. Для начала я бы советовал любому человеку: заметьте, русские машины. Скорее всего, я даже играю русским, судя по, по, по китайским, э часам у меня на левой руке. О чем бы хотелось сказать? В первую очередь, я бы советовал людям, начавшим играть в эту игру, попробовать всех бойцов, которые здесь есть. Для чего? Для того, чтобы понять, какой именно класс подходит именно для них. Вот. Как только вы сможете определиться с классом, который к вам подходит. Вот, вот как раз смена класса. Я очень хочу, вот пусть вот есть. Вот, вот ассалтил, ассалтер, ассалтер. У вот. тебя а, Удивительнейший игрок, маленький негр с охренительным петухом. Вот, в общем, суровый такой боевой гей с Петухом не, нет, Так, еще раз Я опять срываюсь на какой-то Выбирая себе класс Вы должны заранее знать Можете ли вы или нет играть им Почему? Допустим, я абсолютно не переношу э, Всякие ползания Нычки, стрельбу из э, Снайперок Это не для меня абсолютно Я просто физически ненавижу это делать я не переношу это вот я не люблю вот так вот сидеть крысить и смотреть на выход это не для меня я должен бежать кого-то убивать где-то умирать второе после выбора класса определитесь какая стратегия ваша то есть либо вы по-настоящему ассалтеру штурмовик который несется вперед и отхватывает точки и территорию поддерживая своих бойцов, которые могут в это время занять позиции. Либо вы тщедушный снайпер, который не хочет, чтобы его вломили, и он шкерится, как последняя крыса, тварь, которую я не... извините. И отстреливает наших врагов. Почему-то я ненавижу даже своих э снайперов. Это странно, если честно, даже для меня. Вот. Ну, либо варианты такие, что вы Человек с пулеметом. Это как человек в телогрейке, только с пулеметом. Да, гуф помогает мне писать тексты. <свят> а, человек с пулеметом, который своей поддержкой обеспечивает проход ассалтеров и штурмовиков. А, в Такие прекрасные места, как это. Вот меня сейчас никто не поддержал, жалко. Ну и ассалтеры заодно могут оле, уничтожать технику. Оле, оле, оле. Не слушайте человека, который думает, что смотрит футбол. Честно говоря, я не знаю, почему он думает, что наши я играю в футбол. Вот. чемпион. Вот. На двойку, а сейчас я вас шокирую, мы меняем оружие. Да, я понимаю, это шок даже для меня. Вот. Мы меняем оружие. Блин, и почему-то там наши. Вот почему так всегда? Как только я беру в руки ракетницу, впереди только наши. Нет, а -а -а -а. впереди не наши. По-моему, ну, там кстати, сидит та же крышка, стал. да. Крышка, крыска. Давай, вот он налево. Да чего уж там, козел какой-то там сидит. Давай. И его накрыло, накрыло ответным огнем. Самое удивительное, что сзади меня было двое людей, которые вообще не стали даже это заморачиваться по поводу того, что... А, там чувак побежал, надо его прикрыть. А, нет, он же свой. Своих прикрывать нельзя. Вот. Я выполнил какое-то задание. Честно, вот абсолютно честно, я не знаю, как я его выполнил. Я что-то сделал хорошо и правильно. В этом плане я молодец. Я обожаю делать хорошо и правильно я то, да да. о чем не знаю. Вот. Я это делаю лучше, чем то, о чем знаю. Вот. Вот. Хотелось бы отдельно добавить, что в этой игре есть огромное количество техники Огромное количество оружия, которое в зависимости от уровня появляется Прокачивается Есть различные глушители, оптика и так далее и тому подобное Подствольные гранатометы Различные гранаты То есть реальности раскачки этой игры просто почти безграничные, И в конце вас будут звать робокоп ну, это я шучу конечно же вас буду звать так же как и звали почему-то плюс есть различные вот такие классные штуки и мы проиграли вот хотелось бы сказать спасибо за то что вообще хоть кто-то может меня посмотреть и отдельно хотелось бы извиниться если что-то было непонятно обязательно пишите внизу ставьте лайки по обзору и просите сделать еще обзор пожалуйста просите Пожалуйста.